Всем привет! Я Горельская Ирина, проживаю в городе Могилев, Белоруссия, работаю медицинской сестрой. Буквально недавно начала работать с системой Форсаж. Хочу сказать, что это очень крутая система, в которой в действительности можно зарабатывать деньги, путешествовать. Много свободного времени появилось для общения со своими друзьями и знакомыми. А также хочу сказать огромное спасибо системе Форсаж, от которой получила месяца в подарок.